Всем привет, друзья! Давно собирался на своем автомобиле поменять штатную антенну на акулий плавник, но все никак не мог найти нормальную. И если вы подписаны на мой канал, то скорее всего видели видео, в котором я пытался уже это сделать. Я заказывал на Алиэкспрессе специальную накладку, которая одевается на штатную антенну и клеится на двухсторонний скотч. Но все это дело у меня не вышло, так как штатная антенна намного больше, чем та самая накладка, которую я пытался прилепить. Но в этот раз, друзья, я заказал себе другой акулий плавник. уже все по серьезному. Он будет ставиться уже взамен штатной антенны. И давайте я вам сейчас покажу, какой плавник ко мне приехал и сам процесс его установки. Как я и говорил, заказывал я его на сайте Алиэкспресс. Вот в такой коробке он ко мне приехал. Соответственно, был еще завернут в 33 всяких пакета и различные бумаги. Вот так вот он выглядит. Плавник белого цвета, есть несколько цветов на выбор, но я заказал именно такой. У меня автомобиль тоже белый. Можно было, конечно, заказать и черный с перспективой обклейки крыши черной пленкой, но я это делать не буду, поэтому белый плавник как раз подойдет. И смотрите, друзья, есть несколько нюансов, про которые я вам в ходе установки буду рассказывать. Первое, это то, что здесь штекера не подходят под штатные, так как это все-таки плавник от автомобиля, Hyundai Santa Fe Эти разъем придется переделать Но это я уже все подробно покажу Когда сниму штатную антенну И скорее всего самое сложное Это будет снять потолок, точнее я его буду снимать частично, только сзади и снимать штатную антенну в общем давайте начнем сам процесс установки, не будем тянуть эта антенна, кстати, сразу также предупреждаю вас, она без GLONASS здесь только GPS но насколько я знаю, что если у вас установлена Система Aero Glonass, То даже с функцией GPS Эта система будет работать даже вот с данным плавником Все это уже было проверено До меня Все работает отлично Перемещаемся на заднее сидение автомобиля Итак Наша задача Снять частично потолок Для того, чтобы у нас появился доступ К болту, который крепит нашу штатную антенну. И первое, что нам нужно будет сделать, это снять боковые накладки стоек для того, чтобы э, потолок мы могли опустить вниз. Дальше нужно будет открутить вот эти вот ручки. Они крепятся на два болта. Здесь специальные заглушки стоят. Я вам сейчас покажу с этой стороны. Я их уже снял. Вот так вот. Здесь есть специальные пазы. Можно тонкой отверткой поддеть и опустить вниз и у нас открывается как раз доступ к этим двум болтам здесь можно от, открутить их либо фигурной отверткой либо головкой скорее всего на 10 с этим понятно дальше следующим этапом будет снятие четырех вот этих клипс снимать я их буду специальным ремувером вот таким вот ну и все я думаю дальше уже у нас Появится доступ к штатной антенне и будем откручивать. Единственное то, что на седании это делать не очень удобно, так как придется рукой подлазить, искать этот болт и ключом откручивать гайку. Если у вас Kia Rio X или X-Line, будет немного попроще, так как вы можете открыть заднюю дверь и доступ у вас, соответственно, появится просто с этой стороны, будет намного проще. В общем... Давайте начинать. Итак, для снятия пластиковых накладок нам необходимо снять частично вот эту резинку. Так. В принципе. Здесь потолок уже освободился. Я думаю, пока этого достаточно. Теперь давайте с той стороны также сделаем. Так. Отлично. Теперь откручиваем. Наши ручки так отлично с этой стороны теперь переходим к клипсам так чуть нажимаем подлазим под клипсу и потихонечку ее вот так вот хоп Отлично. Готово. Аналогично с этой стороны. Все. Готово. Доступ у нас немножко появился. Единственное, друзья, нужно опасаться заломов потолка. Иначе останутся следы. Но вообще, насколько я знаю, что они вообще должны разглаживаться наша задача сейчас подлезть рукой в то место где у нас находится антенна так показываю как все это дело выглядит в общем вот болт гайка разъем серый и еще идет типа провод черный штекер вот он торчит его тоже надо будет выдернуть и, кстати, да, друзья, не забывайте еще снять резинки для того, чтобы потолок немножко имел ход. Своей стороны тоже самое. В общем, подлазим рукой к штакерам и отключаем их. В общем, головка на 21 подлез и откручивается, в принципе, легко. штекера тоже снимаются легко. Черный, который на антенне, просто вытягивается, а серый сбоку есть кнопочка, на нее нажимаете и вытягиваете. В общем, сейчас откручиваю антенну. Открутил. Вот такая вот гайка с зубцами сверху, если видно. В общем, все готово. Сейчас давайте попробуем антенну вытащить. Кстати, сидел я вот так вот на сидешке. Ее надо опускать обязательно, иначе сиденьем просто туда не подлезете. Так, ну... Есть. Все. Вот такая вот у нас антенна штатная. И да, видите, друзья, здесь один разъем, а на плавнике у нас два. То есть один такой и один дополнительно на GPS. Так что сейчас будем пытаться как-то сращивать эти... Коннекторы так, чтобы у нас все подошло. Ну и конечно же, все тряпочкой надо вытереть. Так, все. Давайте теперь попробуем примерить нашу антенну, как она будет смотреться. Так. О! Идеально. Белый цвет, конечно, немножко отличается, но уже мне нравится, друзья. В общем, ладно, давайте думать, что у нас со штекером. Давайте сравнивать штекера. Штатная антенна. Один штекер. Все пины одинаковые. Провода синий, черный и желтый. Так, берем плавник. Так, штекер другой. Пины Разные, здесь побольше, и два поменьше, и один у нас вот такой вот идет. В общем, наша задача поменять эти коннекторы. Скорее всего, буду использовать варварский метод. Буду откусывать здесь провода с коннектором и прикручивать уже к этим проводам. Соответственно, здесь тоже все это откушу. Итак, пины с плавника мы их откусываем, нам их не жалко. раз Два, синий, три Смотрите, друзья, какая здесь система Здесь получается провод внутри И вокруг него идет экран То есть и то, и то нам нужно будет соединить И провод посередине, и экран То же самое здесь, в штатной антенне Раз, два, три Итак, центральные контакты я пропаял все, они здесь крепко держатся. Так, смотрите: синий, синий с синим, черный с черным, и желтый от штатный, получается, с красным на плавнике. Останется восстановить экран. Восстанавливать я также буду. То есть, сейчас здесь изолентой подмотаю посередине и восстановлю экран его также пропаяю. То же самое на всех остальных проводах. Также потом все это заизолирую и буду устанавливать обратно в штекер пины. В общем, вот что у меня получилось. Все провода я пропаял, заизолировал, также посадил термоусадку. Все осталось ботнуть обратно в коннектор, подсоединить и проверить. Сначала я проверю, а потом, если все нормально, соответственно, будем все уже ставить на место. И я вам все покажу подробно. Ну что, друзья, все готово антенна установлена как вам конечно белый цвет немножко отличается но все же я считаю что получилось отлично правда есть один небольшой нюанс вот здесь вот получается спереди плавника есть небольшой зазор прям мелкий смотрите здесь немножко он имеет ход небольшой если пальцем поднимать то появляется щель так ее как будто бы не видно здесь все нормально все сошлось в общем посмотрим я думаю что проблем не будет ну а теперь пойдемте проверять как работает радио и нажмем на кнопку SOS, посмотрим определится ли наше местоположение. Итак, заходим в радио, так, ловит, ловит, ловит, тоже ловит, тоже. Так, с радио все отлично, давайте посмотрим, что у нас показывают в настройках TI's. Так, устройство, местоположение. Итак, смотрим. Глонасс, GPS, все спутники показывают. По количеству количество спутников GPS 11, Глонасс 11. Ну, как бы все работает. Но еще есть один небольшой нюанс. Кнопка SOS горит красным. Все потому, что у нас отсутствует Глонасс, То есть антенна нештатная. Но давайте проверим. Нажмем кнопку SOS и... Соединимся с оператором Осуществление экстренного вызова Для отмены вызова Повторно нажмите кнопку экстренного вызова Передача информации о машине Подключение к оператору экстренной службы Органов, Здравствуйте, сейчас вот производили ремонт антенны на автомобиле. Можете сказать, определилось ли местоположение? Секундочку, да. За область, город Самара, область, да, все верно. Чем нибудь еще могу помочь? Нет, все, спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. До свидания. Экстренный вызов завершен. Ну что, друзья, вы все сами слышали, все определяется отлично. Если, как говорится, у вас не напрягает то, что здесь горит красным, то, пожалуйста, можно устанавливать. Ну вот, друзья, наконец я на свой автомобиль установил антенну акули плавник как я и хотел. Мы с вами также проверили радио, все отлично ловит. Также нажали на кнопку SOS, проверили, местоположение определяется. Ну и также работает э, прием спутников GPS и GLONASS, как показывает моя магнитола TIS. Ну а на этом у меня все, друзья. В общем, ссылку на плавник я оставлю в описании под видео. Я честно доволен, мне все понравилось, я еще поезжу посмотрю. В общем, всем удачи на дорогах, всем пока!